Друзья, всем привет! Вот. Это Красимер. Я сейчас в Испании, в городе Жероне, и мы наблюдаем за подготовкой к завтрашнему референдуму. Я сейчас нахожусь в штабе. Ну, сейчас расскажут ребята, что здесь происходит. Uh, и uh, ну немножко прокомментировать. Ребята будут на английском, поэтому берите словари. Все включаем. Окей, okay. please, tell us what's happening here. Uh, Hello, my name is Maria. I'm from Catalonia. Uh, today stay in Girona. This school is open. open the, the the borders <laughs> yes. because he would like to vote in Catalonia and politicals from Spain don't want to vote because he afraid of freedom of Catalonia and a lot of people the freedom from Catalonia. Okay, what is here? It's uh, something like what body center or what is what happening here now? What happened? The people um, stay here because a lot of family from Catalonia, from Girona, this place, uh, go in uh activities because uh, because of one the put the barriers okay when uh, tomorrow we'll start voting uh I don't know but the people go there uh in five uh half, five a half. in the morning in the morning because I don't know that the police closed the uh, the schools for for um, put another obstacle for vote. So in this school tomorrow uh, the people can vote right? Can, can be. Vote. Uh -huh. Yeah can be okay. vote. But the people sleep some people sleep in the school in different schools on Catalonia and Girona and the rest of the Catalonia because he want to open the school. And a lot of queue from boat to boat, and it starts at uh, six o'clock or something like that. Because uh, in seven o'clock or six o'clock, the police come here, and if you see a lot of people, maybe it's a possible for boats. Uh, what uh, what the police says? They will. Uh, um Don't give up to what or, or what they what they do. What do you expect they do? Uh, the the police from Spain. I know that he wants to to put some obstacles for them both. But uh, police from Catalonia, if he see a lot of queue, a lot of people, yeah. and really um, silence people and respect people, don't fight. Mm -hmm. Want to respect because don't, don't arrest, uh, for example, uh, 15 persons. No. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Thank you. Thank you. Great. Uh, uh, I will say some words in Russia, Okay. Okay. Some comment. Thank you very much. You're welcome. Biscas Catalunya. Yes. Yes. Friends, I want to show you this school. Она будет работать круглосуточно, сейчас я поверну сюда, Эта школа в центре Жироны, она не будет закрываться, люди проявляют некую активность, раздают листовки, у них тут музычка, танцуют, обсуждают предстоящий референдум, значит ситуация какая? Завтра каталон, каталонская полиция не будет препятствовать ну, согражданам, но приехало несколько тысяч эти, полицейских из ну, центральной части, из ближайших провинций, которые подчиняются власти Мадрида. И они будут пытаться каким-то образом э, воспрепятствовать. Участки открываются в 9 часов, но э, собираются люди приходить в 5 утра, в 6 утра, в 7 утра. Значит, в Пальсе, где, э, где я начну вещать с самого утра, там люди собираются в 8 часов, то есть за час до от открытия участков. Поэтому а, люди хотят, чтобы до начала а, голосования, чтобы могли собраться много людей и могли, а, ну скажем так, массой а, взять и а, ну, проголосовать, чтобы не было никаких проблем. Так что вот такие подобные участки школы там где будут голосовать у них там постоянная активность последние несколько дней собираются люди сейчас тут дождик но тем не менее люди собираются приходят мы сейчас пройдем еще на несколько таких участков так что если нам тут нас не зальет полностью то Будут еще включения, так что найду еще кого-нибудь, чтобы они прокомментировали, что они собираются делать в течение завтрашнего дня, что будет после окончания голосования. Так что завтра у нас будут, значит сегодня вечером еще надеюсь будут включения и завтра у нас будет включение из Жироны и здесь в округе. Все, ребята, всех обнимаю. Пока-пока. Это референдум в Каталонии.